Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Сегодня задался целью специально найти бой на новом тяжелом танке, как он там получается называется y что ли. Ну вообще оказалось не проблемой и реплеев достаточно. Много, то ли действительно танк очень хороший, ну, или просто многие игроки да, решили на нем поиграть, попробовать, что из себя эта машина представляет. Ну, хотя, да, просто так не будешь. Сколько свободки надо потратить, чтобы так быстро его заполучить себе в ангар. Так, игрока у нас, кстати, зовут Шеба. Карта Оверлорд. Ну и маленький такой косячок. Отсутствуют звуки двигателя и звуки гусениц. Ну, я не думаю, что это прям. Сильная проблема, главное есть звуки выстрелов right Первый урон нанесенный в этом бою Удается пробить 122 ТМ Но Если обратить внимание на расходники Немного странно Все золотое Я имею в виду, да, огнетушитель Ремка, аптечка И всего 12 было золотых снарядов У игрока То весьма, весьма странновато. Кстати, бронепробитие у этого танка на золотых снарядах не очень большой, наверное. Аутсайдер, скорее всего, на уровне вообще. Там по 300 единиц всего. А счет становится 1-0 тем временем. Пока такая вяленькая перестрелка здесь идет, не удается пробить 122. развивается достаточно медленно. Что-то там в чате опять. Кто-то высказывает свое недовольство. Удается все-таки выцелить, попасть в этот злополучный лючок. Это куда это ВЗ-55 так понесся? Он рассчитывал на то, что будет на перезарядке Наш сегодняшний персонаж Кстати, золотые снаряды потихонечку заканчиваются Остается всего шесть Уже половину золотого боекомплекта израсходовал игрок Получается все снаряды на восьмерку почти Ну вот, ВЗ, второй выстрел, но неудачный Счет становится 2-1 122 ТМ. Переходит на фугасы. Да, он и до этого стрелял фугасами. Вообще нерентабельно, да? Там 45 урона, 46 единиц урона. А счет уже 2-3 в пользу противника. На пляже там, по-моему, какой-то бардак творится. Забирает первого противника. Наш сегодняшний персонаж. И делает счет 3-4. Звуков движения, конечно, не хватает. Минус защитник. Аккуратненько здесь бачком скатывается. Будь склон чуть покруче, можно было бы и перевернуться. Бритер. Успевает здесь сейчас откатиться, кстати, вот. Новая механика в действии сейчас получает сбитие гусли, но при этом продолжает двигаться. Все, гусля заросла. Остается три золотых снаряда. Ну, вот опять получает сбитие гусли. Один. Один золотой снаряд. Выцеливал, выцеливал здесь лючок, но попасть не получилось. Зато в ответку прилетает на 546 единиц. Все теперь. Золотые снаряды закончились, придется стрелять базами. Вот в этот момент, наверное, игрок сильно пожалел, что так мало взял золотых снарядов, и при этом все почти, ну, большую часть израсходовал на восьмой уровень. Как там на 122 ТМ это, когда выцеливал там лючок. Как раз-таки лючок можно был... Наверное, и базовым снарядом выцеливает. Опять не получается пробить ВЗ-55. Наконец-то там с какой? С четвертой, с пятой попытки все-таки добирают. Здесь Яга подстраховала, а то Е-50 хотел подловить на перезарядке. куда-то Прерывает здесь его потуги. Шеба. Счет 7-6. Кажется, все не так страшно. Здесь опасно сейчас вот так вот заходить. Там две ПТшки, гриль 15, су 152. Зато есть хорошая возможность. Надо гуслить, надо нет. Не стал игрок заморачиваться, выцеливать. Там каток. Ну да, еще давай, Яга, подтолкни. И. еще и загуслить гриля 15-го. Не знаю, кто там по нему фугасом стрелял. 177 помощи получил. А счет уже 7-10. 8-10. Как-то прям в открытую гриль выкатывается. Думает, у меня еще 1000 единиц прочности. Мне пофиг. Наказывает его за это. Все больше выезжать неохота. Счет 9 11 Достаточно равный бой, что <связь> большая редкость последнее время. Ну, не знаю, не последнее, а почти все время. Ну, здесь, по-моему, надо теперь в клинчить и деваться некуда. Тай, 61-й на золоте. Но это ему, по-моему, не спасет. Ну, перед смертью он успеет тут нервишки подпортить. Раз пробил, два пробил. Ну, и, по-моему, пора тебе в ангар. Кстати, уже остаются вдвоем против пятерых противников. Вот здесь сейчас... Везло, по-моему, да? Третьим снарядом, наверное, в ствол попал. Он даже не показывает, что заблокированный урон. Что делает гвардейц Пожалуйста, минус еще один противник. и Счет уже 12. Нет, не успел озвучить. 13-13. Там шотный с седьмой отбивается семьсот а ашотный единственное неизвестно сколько прочности у елки ну если тут смотреть то а вот она вот она и елка как-то не по елковски здесь играет елка надо было крутить завалил коротышку не убежал Движение — это жизнь. Как-никак это правило как раз больше всего касается, особенно легкие танки. Тем более такие маленькие. Как раз-таки в движении на полном ходу в них труднее всего попасть. Уже 8 противников уничтожил. Ну что, будет девятый? Удастся уничтожить. 705А. Ах. Ах, поторопился, видать, немного игрок. Чуть-чуть не хватило там. Ну, не то, что чуть-чуть, куда-то не туда снаряд попадает, но...